Битва ПВО с беспилотниками, возвращение масочного режима, как за неделю жители полуострова обманули на 8 миллионов рублей. Это программа Качаем прессу. Меня зовут Алена Иванова. Здравствуйте. Почти каждую ночь в Севастополе слышны громкие хлопки. И если первый раз это реально может напугать, встревожить и заставить бежать в соцсети с вопросом «А вы тоже только что слышали хлопки?», то постепенно эти звуки становятся частью жизни. Люди продолжают жить своей привычной жизнью с пониманием, что мы под надежной защитой. При этом украинская сторона всячески пытается посеять панику среди севастопольцев. Так, различные мессенджеры людям приходят сообщения с призывами в ближайшие несколько дней избегать мест массового скопления людей. А в случаях воздушной тревоги действовать тем или иным образом. Другое дело, что попытки эти бесплодны. Севастопольцы в массе своей люди разумные и на провокации не ведутся. Сразу поняли, что такие сообщения распространяются злоумышленниками с конкретными целями. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что Севастополь находится под надежной защитой и призвал горожан сохранять спокойствие. И действительно, можно увидеть, как усилилась безопасность на полуострове. Очень много ДПС-постов, которые реально проверяют себя и машину. Я уже не один раз сталкивалась с этим. Остается вопрос с бомбоубежищами. Многих, и меня в том числе, волнует это. На днях губернатор Севастополя поручил проинспектировать все укрытия на случай угрозы атаки города. В ближайшее время бомбоубежище обозначат указателями. Интересный успокаивающий факт, что при необходимости подземные укрытия могут принять процентов жителей города, утверждают в городском правительстве. Другое дело, что пока не все горожане четко знают, что делать в случае ЧС и вообще, как они будут оповещать. По крайней мере, такие ответы дали те, кого опросил форпост на улицах города. Видео смотрите на нашем канале в YouTube. Возможно, нам просто попались незнающие севастопольцы. Поэтому давайте соблюдать информационную гигиену. По возможности не доверять тревожным сообщениям, если их источник вам не знаком. Учить правила гражданской обороны и верить в нашу армию и флот. Сталкивались ли вы с подозрительными людьми или вещами, например, в общественном транспорте или на улице? Даже если нет, я уверена, что вы задумались о том, что делать в таком случае. Особенно в нынешней обстановке нужно знать, что делать. Губернатор Севастополя поручил Департаменту цифрового развития города создать в мессенджере Telegram специальный чат-бот, куда севастопольцы смогут отправлять фото и видео о подозрительных субъектах и объектах. Такой чат-бот уже создан. По словам губернатора, доступ к чату есть у оперативного дежурного ФСБ и других служб. Мне кажется, это сильно упростит жизнь, не нужно будет раскидывать новость по всем соцсетям и ждать, когда на нее отреагируют. При этом для блюстителей морали конечно кто-то скажет что это стукачество но давайте не забывать в конце концов мы живем практически в прифронтовой зоне как я рассказывала в предыдущем сюжете каждый день мы слышим работу нашей пво и в такой обстановке закрывать глаза на что-то подозрительное на мой взгляд это просто безответственно давайте будем бдительными и беречь себя и своих близких в Севастополе уже несколько лет стоит острый вопрос переработки мусора. Ежегодно город производит около 200 тысяч тонн отходов. Складируется это все на единственном полигоне Первомайская балка. Власти Севастополя выделили 52,5 миллиона рублей на проектирование технологического парка с полным циклом переработки отходов. Напомню, о планах строительства стало известно более года назад, но у меня возникает вполне резонный вопрос, а точно ли хватит этой суммы? Не скажут потом, что деньги закончились и придумывают новую отмазку, мол, построить не смогли. И никто не обозначил сроки, когда будет этот технологический парк. Деньги дали на проект, и все мы знаем, чем это может закончиться. Я обратила внимание на большое количество жалоб людей, что нет налаженной системы сортировки хотя бы на уровне пластик, бумага, картон и стекло. Многие бы хотели сортировать добровольно мусор, но у них просто нет этой возможности. Проблема с переработкой мусора, как мне кажется, совсем не красит город. Идея с парком по переработке отходов неплохая. Хотелось бы, чтобы она реализовалась в полном объеме и в кратчайшие сроки. Только мы начали привыкать к свободной жизни без масок, как начались разговоры о возвращении масочного режима. Заболеваемость коронавирусом растет со стремительной скоростью – шестую неделю подряд. На этом фоне власти Севастополя начали задумываться о возобновлении обязательного требования носить маски. Но надо признать, в этом Севастополь не одинок. Бурять уже вернули масочный режим. В других регионах России тоже об этом задумываются. Но севастопольцы тем временем массово пишут гневные комментарии. Никто не хочет носить маски в жару 30+. Их понять можно. Но смею вас успокоить. Не стоит злиться и расстраиваться раньше времени, пока специальные меры защиты не введены. Можете наслаждаться свежим воздухом. В ближайшее время власти Севастополя планируют заключить контракт на проектирование и строительство автомобильного тоннеля в центре города. Напомню, идея реализации тоннельного перехода между артиллерийской бухтой и улицей Пожарова была задумана еще в Советском Союзе и даже заложена в генплан. К этой идее городские власти вернулись в прошлом году. По их словам, подземная трасса разгрузит транспортный поток. С одной стороны, как мне кажется, неплохое решение, если еще вы СССР видели необходимость в тоннеле с населением в несколько раз меньше, чем сейчас. То теперь тем более городу он нужен. А вот с другой стороны, все-таки смущает строительство под землей из-за факта просадки грунта. Не думаю, что люди будут в восторге потерять свое жилье. Недавно только были разговоры про метро, сейчас про подземную трассу. А город вообще выдержит такие хотелки властей? У нас-то вообще все поместится? Но в любом случае пока это только разговоры, к действиям никто не приступал. Девятилетнюю девочку аутиста сотрудники ТРЦ Мусон не пустили играть к другим детям. Дискриминация. С таким посылом распространили видео Разгневанные родители девочки. В комментариях разгорелась острая дискуссия. Шум докатился и до губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Градоначальник пообещал разобраться. Родители пояснили, у девочки легкая форма заболевания, никаких проблем с окружающим миром и со сверстниками у нее нет. Поначалу все встали на сторону родителей и начали обвинять персонал центра развлечений в некомпетентности. Но появилась версия Мусона, она звучит так – во-первых, в игровую комнату девочка все-таки попала, а конфликт начался, когда девочку не пустили на аттракцион Лабиринт. Это такая закрытая территория с горками, веревками, трубами. У кого есть дети, наверняка понимают, что это такое. Такой аттракцион может быть опасен и для здорового ребенка, поэтому на него действует специальный ГОСТ, который запрещает использование, если есть медицинские противопоказания, в которые в том числе входят ментальные заболевания. К слову, все это прописано не где-то в каких-то бумажках, в Мусоне есть специальный стенд прямо у входа на аттракцион с инструкцией по эксплуатации, пункт 2. Пропустив девочку с расстройством аутистического спектра на аттракцион повышенной опасности, работники нарушили бы правила его эксплуатации и подвергли опасности жизни и здоровья этого ребенка и других посетителей. Но какой-то неприятный осадок остался. Мы не были во время конфликта в Мусоне и губернатор, к слову, тоже и потому до конца не знаем, что там произошло. А если на самом деле сотрудники Мусона были правы, неужели тогда этот конфликт разрешился по справедливости? Или просто прав тот, кто громче кричит? Вообще хочется верить, что все, чересчур бурно отреагировавшие на ситуацию, остынут и устыдятся. И, конечно, очень печально, что Севастополь прославился подобным образом. Однако несчастный случай с ребенком на аттракционе, если бы, не дай бог, он произошел, не украсил бы город тем более. Так что история оказалась как минимум не такой однозначной, как можно было подумать с самого начала. За неделю жители полуострова обманули на целых 8 миллионов рублей. Жертвами мошенничества становятся люди разных возрастов и социального статуса. Все схемы проигрываются по одному и тому же сценарию. Главное для мошенников – войти в доверие и убедить потенциальную жертву нажать на нужную ссылку, через которую преступники могут получить личные данные людей. Жестокий случай произошел с мужчиной из Красногвардейского района, которому мошенники предложили купить 26 тонн сахарного песка. Стоимость сделки составила 1 миллион 360 тысяч рублей. Деньги покупатель перевел, а вот товара так и не дождался. Мошенники придумывают разные уловки в виде телефонных звонков, просят перечислить деньги на какие-то банковские счета или скидывают непонятные ссылки и просят по ним перейти. И даже если вы знаете об этих видах мошенничества, не факт, что это вас убережет. Потому что сами жертвы рассказывают, что о данном виде преступления знали и СМИ, но все равно поверили уговорам мошенников, которые хорошо владеют психологическими приемами введения в заблуждение. Поэтому будьте бдительными, не ведитесь на подозрительные уговоры. Если хотите оплатить товар, делайте это привычным для вас способом. И обязательно поговорите со своими родными, чтобы они не допускали таких глупых ошибок. А с вами была Алена Иванова в программе «Качаем прессу». До новых встреч!